за один раз не делается, Это нужно подходить к обрезке несколько раз за сезон. Сейчас немножко поздновато, конец августа, надо было бы делать конец июля, начало августа. Поэтому укорачивать мы не будем, чтобы не спровоцировать повторный рост. Мы будем только вырезать те побеги, которые идут в крону, загущают или пересекаются. Вот, конкурентов проводника тоже, если очень явные, только тогда вырезать будем. А так мы вернемся к обрезке во время цветения или сразу после цветения. Вот тогда будет четко видно, какие конкуренты и где вырезаются. На косточках раны заживают очень плохо, поэтому зимнюю обрезку на косточках проводят только тогда, когда масштабы очень большие и не успевают. А сейчас эта вырезка, она позволит дереву еще живое, оно работает, позволит быстрее зарасти рану. Поэтому преимущество отдается, когда есть листья, когда вот обрезка лучше делать. Значит, смотрите, тут есть разница в деревьях, почему. Если мелитопольская, то это гибрид вишнево-черешневый, называется дюк. И у него формировка, строение дерева, как у черешни, она вертикально направленная. И много конкурентов дает, и она загущает крону Если это лотовка или лутовка поляки говорят лотовка, у нее форма кроны это куст. То есть через год, когда под ягодами она вся раскладывается как ива плакучая. И у нее очень важно сохранить лидер, проводник. Потому что он тоже ягодами загружается, наклоняется и все, лидера нет. Лидера нет, дерево становится в росте. Получается карлик. Для того, чтобы сохранить этот лидер, во время цветения нужно с него снимать все цветки. Не давать ему плодоносить. Вот это у вас самая главная операция во время цветения будет пройти по лутовке и оборвать цветки на лидере чтобы он окреп, и тогда на нем будут развиваться вегетативные почки и будет ветвление. На Мелитопольской этого не надо делать, он плодоносит как обычно. Ну, стою возле лутовки. Что здесь можно сделать сейчас? Смотрите, для того, чтобы решить, что обрезать, нужно вот просто развести. вот Посмотреть вот под влиянием ягод, как она разложится. Можно выделить ведущий Да, этот ведущий. Лидер у нас будет вот здесь. Этот конкурент, сейчас мы его не можем резать, потому что можем спровоцировать рост. Мы его обрежем весной, потому что сейчас он уже не вырастет, у него уже почка сформирована. То есть он остается так, как есть. Весной во время цветения вы здесь ошмыгнете цветочки, а этот подрежете. Вот. Сейчас нам нужно убрать только мешающие ветки. Значит, тут везде уже, смотрите, почечка плодовая, круглая. Значит, угу. под весом ягод отогнется. Смотрим, как отгибается. В принципе, вот этот верх стоит. Мы его сейчас не будем делать, потому что под ягодками оно тоже наклонится. Все отгибается нормально. Ничего здесь делать не надо. На этом дереве только уберется вот этих... Весну. Да, вот тут вот и вот тут вот. Вот так вот я при прирезала бы конкуренты. Все. Угу. Сейчас на нем вообще ничего не надо делать. Вот это дерево пропускаете. Штамп должен быть, вот это идеальная длина. Если вот тут начинаются ветки, нижние желательно убрать, чтобы не ложилась а на это землю. не что, вот, допустим, он вот будет и вот вот Нам нужны, нужны ягоды сейчас. Угу. Нужны. Мы угу. соберем ягоды потом и потом после будем. уборки сразу угу. подходим и начинаем делать угу. прореживание. Угу. Вот именно тогда мы его и удалим. Угу. Смысл, мы сейчас удалим. Добьемся того же эффекта, что мы удалим ну, после уборки. Так, не, ягоды не, же мы заберем. Не. Поэтому тут э, нужно подходить еще так, чтобы и урожай был, и формировку сохранить. А вот эти что, да? Сюда их пока оставлять. Да, да, да, что Посмотрите, вот, чтобы знать и разбирать. Лодовая да. да. почка круглая, как воробей. Да. Ага. А вегетативная а, острая. Остренькая. Вот смотрите, вот вегетативная. Остренькая. Mm -hmm. но ну, тут, тут есть Там еще и две, две и плодовые. плодовых. Плодовые. Черненькая, mm -hmm. вот эта, острая. Вот. Попробуйте сразу на палец. Если колется, это вегетативная. Эти не колется, эти тупые. Mm -hmm. И в лутовке э, такой характер, что плодовые почки закладываются на протяжении всего прутика, а mm -hmm. вегетативная только здесь. И фактически нигде вегетативной нету. Если бы вы ее укоретили вот так вот, все, она вот тут а вот плодоносит и засохнет. Угу. Нету чем заменить. Поэтому лучше такие не трогать, она отогнется сама, а под э, изгибом, под весом, где-то может выбить прутик боковой. Угу. Вот тогда вы на тот прутик переводы сделаете. Угу. Если отрезать на генеративную почку, все, побег засохнет после плотношения, ему нечего, он не выбьет. Это выбьет, потому что у него смешанные почки. она вся острая если более вот такой постаршую взять вот. вот пожалуйста вот здесь вам плодовые угу. здесь вот тоже еще плодовые а тут острые пошли вегетативные то есть на любую вегетативную вы обрежете и она отпустит угу. а если обрежете вот тут вот тут может тоже становиться рост Ну, тут вот конечная есть вегетативная в принципе может 50 на 50 пробь ⁇ отсюда дополнительно упаковать то есть это прощает Небрежную обрезку А этот сорт не прощает Поэтому лучше не резать, чем резать Скажем так, после того, как она Плодоносит И вы увидели, как она отклонилась Вот тогда на веточке о, Вот видите, вот здесь боковушечка И вот и вот. вот на такие боковушечки будем переводить угу. А так нельзя Потому что дерево просто засыхает Ветка засыхает и все, подмены нету. Это куст, в природе это куст У него выбивает поросль если она не привитая, и куститься. И максимум высота ее 2-2,50. А мы должны вытянуть ее до 3-3,50. Поэтому нужно делать с него дерево. А дерево мы можем делать, когда будет хороший проводник. То есть вся весь уход <как> за еще не этим деревом это сформировать проводник. Сложно сказать. Я потом тебе скажу, если что. Так, смотрим в это. Да, ну да ну, сейчас я не могу сказать опять же потому что сначала нажимаем на ветки и смотрим как они ложатся под весом и тогда видно что лишнее вот в принципе эта ветка как бы и лишняя но тут есть уже плодовые почки поэтому она ляжет лишним будет только вот этот Ой. вырезаем его вот так вот. если на гибриде вишневый черешневым мы можем позволить себе вырезать на кольцо лишнее то есть этот я специально оставила потому что ну тут может веточка сюда выбит но если он загущает его можно вырезать на кольцо то на лутовке ничего на кольцо не вырезает только хотя бы две бочки шоколы потому что там и так она не растет угу. вот сюда вот. Но они все заплодоношенные. Тоже, значит, если будем выбирать, то только после плодоношения. Вот эта мелочь, вот это лишнее. Вот смотрите. Вот она. не переплетенная, и все. Ее нужно вырезать. Она не нужна. Причем стараться вырезать ее на кольцо. Потому что нам порость внизу вообще не нужна. Дальше. Тоже. Этот мы оставим. В этом году на нем нет, но мы его. Да. Вот этот вкусный. Но в следующем году будет. Мы его просто укоротим и оставим веточку сюда наше. Это, это можно убрать и причем надо было бы вот так вот ее убрать да. а я еще не, не полностью убрал секатор тяжелый а это... угу. У, убери ниже его ну, это, это пока не мешает может ягодка на ней будет Посмотрим. То есть, как бы видите, тут особой обрезки в этом году нет. Только санитарная и там, где уже явно накладывается одна ладонь. На вот тот. Вот, вот, вот этот. Давайте посмотрим. Она откладывается. Откладывается. Да. То есть вот это, вроде бы как вверх не загрущает. Ну вот, отложили. И видите, она не загрущает. Отложили, не загрущает. Ягоды оттягивает. И Это ягоды делают хорошо. за вас формировку. Потому что чем горизонтальнее отложена ветка, тем меньше она растет и больше закладывается плодовых почек на следующий год. Поэтому поляки что делают? Они не режут. Они делают растяжки, прививают колышки и вот так, или проволоку бросают и растягивают. И три года в сад они заходят только с секатором тогда, когда что-то сломалось, или вырезать конкурента. Все остальное они только растягивают. У вас плодоношение на вас работает. Так, смотрим этот. Слишком много внизу. Очень большие часть здесь. Но давайте смотрим, как они ложатся. Просто вот так вот ложим. Становится короткий штамп. Но почек тут много. И вот уже есть плодовые. Я бы опять бы посмотрела, как они зацветет. И вот выше цветка на две почки тогда бы срезала. Сейчас не думаю, что есть резон срезать. Посмотрим, как оно, какая будет загрузка. Так, здесь раскладываем. Раскладывайте. Вот видите, остается эта веточка, она ляжет, она ляжет. Что не ляжет, вы вырежете во время цветения. Будет видно. То есть Опять тут вот только два лидера. Угу. Вот я бы, конечно, слишком один лидер убрала. Слишком они высокие. Один. А те оставить на весну. Этот лучше. Ну, а Нет, на кольцо его вообще. На все убрать. Да, вообще на кольцо. А. Если ты оставляешь сейчас на нижнюю почку, ну, на какие-то почки есть шанс, то, что они, да. Что они... А так ты просто убрал и все. И смотрите, как замечательно все разложилось. Этих мы пострижем. Их слишком много и их всех столько не надо. Но сейчас я не думаю, что есть смысл стричь. Почему? Каждый листок это питательные вещества для дерева. Вам нужно, чтобы дерево пошло в зиму с максимум питательных веществ. С листьем все эти питательные вещества идут в почку. И чем больше листьев остается до конца сезона, тем лучше для дерева. Получается, если вы сейчас вырежете, ну, ага, им, кольц... да? Вот этот разве что можно, потому что слишком изнутри, да. То мы не только, если мы нарушаем, например, отрежем вот такую бину, мы не только не подготавливаем к зиме, а мы еще провоцируем эту почку, чтобы она росла. И дерево не аккумулирует питательные вещества, а расходует на эту почку. Поэтому слишком поздно нельзя укорачивать. Можно вырезать, но нельзя укорачивать. Так, здесь смотрим. Здесь вырезаем все. Но тут не вырезать, тут нужно их выкапывать. Потому что если так просто будешь вырезать, то будешь на следующий год провоцировать. Так, штамп формируем. Так, есть. Теперь смотрим. Если вот так вот. она уже сама видка легла, Это просто ее случайно заплелить. получилось вот здесь вот накладка есть клеточки только из-за того что было, я думаю что ты елку. Вообще, да. Да? вообще на кольцо вырежем так теперь у нас получается с справ... проводником ничем порядком просто идет в сторону, в сторону. у, -у, -у. В них два получается надо оставить один вот этот. вот этот оставляешь а то и вырезаешь на кольцо на коль... вот так у -у -у. Вот. А те, достану, например, с моего волосом. Нагнете ветку. Она же А пререзать будем весной. То есть, как видите, оно разложилось и как бы ничего не надо. Смотрим это дерево. Раскладываем. А вот это жировик, Он-то жировик, но на нем уже есть кучки. Уже есть кучки и... Лично, да, она, да, веточка да, не помешает. Да, она выше. Да, ну, вот там, вот да, будет она хорошая. Да. А вот было бы сюда, она выровняется. Потом вот она выровняется. А, у нас нету летних летних летних, летних, летних, да. Да. Здесь мы оставляем за ним. Все раскладывается. Отлично. Вот. Тут. Да, конкуренты сильные. Этот должен быть центральный, а тут они три случае ну, э, После уборки будем сюда переводить. Например, да? да, сейчас нельзя вырезать сильно бочки. Да? Ну да, и мы еще не знаем, как оно спровоцирует. И весной я бы да? вот этот вырезала не угу, на вот кольцо, а сюда. эти они будут... Сильно не разгибать, особенно десертная, она вообще ломается. Да, это срезать, вот это что высохло, вот это сухое срезать и вот этот сучок срезать. То что идет в середину, вот такие сучки, смотрите, слепые уже, их нужно вырезать. Вот, вот, вот, вот этот штамп убираем, да, это убираем. На кольцо? На кольцо, да. Вот такой свечок он нашел в середине. Mm -hmm. Вот его убирать, потому что спровоцирует, а он и так там густо было.